<Стит> Эй, дух Навального, слышишь ли ты меня? Зачем ты потревожил мой покой? А -а -а! Ты пришел ко мне, мой властелин! Да! Целуй! Твои Что ноги? целовать? Где <смех> твои ноги? Тут одни угли, мой хозяин. Целуй угли, если ты веришь, если ты любишь меня. А -а -а, я боюсь, я боюсь, хозяин. Мне нужны губы, чтобы потом целовать твою задницу. <смех> ну ладно. Спасибо, спасибо, Властелин. Скажи, праведно ли мы вели себя в этом году? Не <смех> вот. Ну почему же, властелин? Мы же ходили везде! Мы же кричали в пропартию жуликов и воров! А не предался ли ты Путину? Нет! Докажи, вот. ты не а? А? А? А? Веришь ли ты мне после этого, мой темный властелин? Я верю тебе, мой человек. Ребята, наливайте водку, он верит мне! А -а -а!